Зомби Апокалипс Ебать, это что за хуйня Хуе, блядь Вторая часть прям вообще имба. Ну сейчас проверим, бля, мне интересно, пиздец. Но я думаю, на второй части жестко подработали, потому что там электрони карт, нахуй. А это, ну, это не какая-то хуйня, понимаете. Would you like to play srue the fundamentals? Сру. Uh, что за сру? Это прям. Это, ну, это в прямом смысле? Как-то связано с дерьмом? Я а, уже не понял, нихуя. хуя. Сру. Would you like to play, sru? Типа сыграть в говно, в понос, или что? За фундамент, что с фундаментом, со стройки, бля. Не, скип, похуй. Какой нахуй день пятый? Что вообще происходит? Это какая-то предыстория? Они сюжетку ебанули? Почему у меня день пятый уже? И почему... Туториал? Так я же очень жесткий в эту игру, нахуй мне туториал. Вы вспомните, как я ебу в нее? Вы вспомните, как мы с вами, бля, просто покорили, нахуй, эту игру? Когда никто, нахуй, в нас не верил. Вообще, ни, од ни один человек. Говорили, что мы хуйня ебаная. Как мы разъебали просто СНГ, блядь, в этой игре. Ну, в хорошем смысле, я имею рекорды все поставили. Блять, у, у меня такая приятная ностальгия от того, что я вернулся в эту игру. Я уже, знаешь, как будто я... Это неотъемлемая моя часть. Как будто я и есть, блядь, растение. Как будто я овощ какой-то, вот капуста, к примеру. Ну это легкое какое-то обучение, блядь. Где-то гэтчат, э, модеры периодически кидают. Телегу, прям ссылочку на телегу, просто заходите, подписывайтесь, каждый день по пятерику там разыгрывается. Уверенно, без наебалого, без всякого скама, без всякой ебаной хуйты. Не, брат, это не та часть. Сейчас. Вот эта часть. Planets Zombie 2. Так, сейчас сделаю еще погромче эмулятор. Ебать кайф, нахуй. Мустер, сыграй зомби против России, Go в зомби-профессиинин Гарден Варфейр. Го в Клэш-Рояль. Клэш-Рояль, пацаны, либо попозже будет, либо завтра. Посмотрим. <соцентрический культура> Давай завтра, давайте завтра, да. Давайте сегодня прям погрузимся в ПВЗ-шечку. О, госбастерс, или кто это? Инопланетная залупа какая-то. Ой, бля, это тварь, бля, ебаная. Гондон, бля, ебаный этот гандон, бля. Ебаный, мы же пиздячили, как он вышел, блядь? Как так получилось, что он выжил, блядь? Бля! Нихуя себе, блядь. Glowing green zombies carry plants food. Так, пока не понимаю, где вот это... Это уже началась компания наша? Нихуя здесь зомби как будто побыстрее. Ебать, что? Э -э -э! А, бля, вот это прикольная тема, кстати, очень хорошенькая. А почему есть картошка сама стоит? Без спроса я имею в виду. На солнышко можно, что? Я так понял, эта часть более жесткая в плане количества врагов. То есть тут гораздо жестче будет. Тварь! Ёбаная! Почему у тебя хуй без спроса стоит? Ну у всех хуй без спроса стоит, это же нормальное явление, мне кажется. Бывает, подскакивается с утречка, понимаешь? На солнышко? Что значит на солнышко, пацаны? В смысле на солнышко? Бля, ну они очень жестко сделали то, что... То, что есть вот эти усиления. Смотрите, просто вот так берешь. О, а, красное солнышко! Вы про это солнышко? Смотрите, блядь. Просто пулемет ебать. Подсолнух, солнышко. А что с ним надо делать? У меня живот под солнцем и Вы меня как-то подъемываете что ли? А листик на солнышко. А все, понял. Сейчас сделаем. Use only in a jam. Do not use if quality sealers break and break. Посмотрим, блядь. Бля, что это за пиздлявая машина? Это этот, блядь, э, из тачек забыл, как его, который трактор. Как его звали, блядь. Да как они них бустер, блядь. А что это, блядь? Это, блядь? Белый, белый, бля. Бля, каха класс. <связь> Анекдот за 255. Ага. Заходит как-то за филов за магазины и говорит. Мне нужна собака. А продавец ему говорит, вам большую или маленькую. А он отвечает, да мне поебаннее. Ебать. Ой, блядь, что Что? Блядь! Что? Охуеть, что это? А это что? Что такое желтая? А, типа скидывать на линию на одну можно. Так это же какая-то имба вообще. Как будто прям слишком жесткая имба. Поп-карта какая-то ебучая. Эпарчмент оф антиент-лансвис космик-implications. Блять, был бы у меня англичанин нахуй, который мне бы все это переводил. Это денег стоит? А, ну значит нахуй это идет. Я с этим играть не буду, с этой хуйней. Им лишь бы, бля, электроники гандоны, блять, любую игру нахуй просто испортят, суки, ебаные, блять. Ебаные, блять. Им лишь бы, бля, баблишка нахуй присосать. И смотри, все обучение, когда показывает. Так я ж смотрю блядь. Вау, это такое? To be precise, this is a world map where we can find plans that can help. User Dave, there are more important things at hand than. Короче, этот человек хочет так свое ебать, если так вкратце объяснить. Это уебок. Сун, что-то про сына он ему сказал. Типа, долбоёб у него сын. Что-то сон, кричит сыну, блядь. Так, третий левел уже, неплохо. Итак, поехали. Ебал, смотри, себя быченька показывает. Да я смотрю, в смысле? Я нашел немного Семен. Сменить. Что-то... <реклама> Пенис! Твоя семья making sense. Твоя семья сенсу изменила. Твой сосед э, имеет чуть-чуть смолы. Почему? Потому что он crazy frog, ебать. <реклама> У меня английский сильный, блядь. Spend those coins on more plant food. А, то есть вот эти деньги можно потратить на, на семена, по сути. Ебать, что за что заверблют, ебаный. Так, вы меня просили потратить э, семечко на... Ебаный ротанчик, бля, нихуйная, ебать. Добротная хуйня, добротная. Так, пробуем дальше. Бля, вот это прикольно то, что, то, что они будут сделали. Воу, а красное солнышко, что за хуйня? Ну куда еще семечку кида на подсолнух, бля. О! Ебать, а что за красное солнышко? В чм его смысл? Бля! Я колесика покрутил, почему засчиталось, сука? За 1150! Бля, просто я деньги знаю, потратил, ебану ёбаный я, прям, рот. Сука, прям, бля, самый на Земля, бля, даже каха, вот, бля, каха, каха класс, Брат, брат бля, сейчас времени очень мало, честно. Я, те, меня, я, я тебя, помню, я помню хорошо. Го в поиграем, блюз. Подождите, а в капусту можно заливать вот эту хуйню ебаную? А, в капусту тоже можно, блядь. все понял. Тогда показываю... А, у меня нихуя нет, понял. Блядь, фух. А что интереснее пиздачи, капуста или горохомед? Блядь, ну а вот то, что горохомед так и ебёт. Через бус, это пиздец. Капуста пиздача? Именно в плане урона. У кого урон больше интересно? Все пишут капусту. Понятно, это горох юзлис, блядь, говно. Горох тупо по носик, ебаный, блядь. Ой, мне кажется, я чуть-чуть это проебываю. Блядь, что делать-то нахуй? У меня куча денег. А как, а как где лопата? Как скопать? А, вот. Вот это хуйня с верблюдами, то, что они со стеклом несут. Это пиздец мощная тема. А, точно, у меня же картошка была. Ну похуй, ладно. Спасибо, пацаны. За помощь. На вас всегда можно положиться. Вот картошка, я же забыл, блядь. Опа. Что это нахуй? Думи он на бейт, думи он на бейт. Красное солнце, значит, что у тебя ворует зомби-солнце. Не-не, ребят, мне ни один зомби в этой жизни не будет воровать солнце нахуй, запомните, блядь. Здесь зомби скипбинг, деференда, блядь. Ну, план что то Hits up two, three targets, it's in lane twice. Zinhagen! Поехали. Так, вот здесь пиздец. Что за эмулятор? LD player. Так, вот это дрочильный, блять, тоже прикольный достаточно. О, бумеранг. Я думаю, это который, наоборот, защищает от верхних атак, похоже. Бумеранг разъеб вообще. Давай второй бумеранг, потому что этот уебок, блять, сейчас подползет близко. Придется в ротик выдолбить его, так сказать. Блин, нихуя? Бля, я прям чувствую, что электроники гондоны, нахуй, знаешь, сделали больше коммерции, чтобы тратили на донат, нахуй. Потому что первая, первая часть была такая, поняли, типа, альтруистическая. Тут без доната можно. Сейчас попробуем, блядь. Ну и чё, блядь, мне че то придёт вообще? Давай я пробую семечку ебануть. <связь> Ебать, бесполезная хуйня. зачем он вообще вниз просто кинул эту залупу? Блять. Сиди, жири, не пизди, блять. Ну, бабирань прикольно против верблюда, кстати. Блять, что так мало выдает-то ебаный сыр, блять. Ну, это какая-то хуйта прям. Ну, быть такого не может, не верю. Блять, ну пиздец, нахуй. На no! сука, блядь. Хуйта, реально хуйта. Какой-то, блядь, бред нахуй. Эх, хью зомби, бля. Сосать зомбики, ебаные, бля, не того на, нарвались, блядь. Толбняк бусиренка, нахуй, здесь, ебта. Да бля, ебучий случай, нахуй. Почему реально настолько мало выпадает каких-то вообще любых? Найс. Еби их ворот, братец. Найс. Бля, реально мало сыпется. Спаньте, пацаны, сделай на русском языке. А как сделать? Ладно, сейчас разберусь, меня выйду. Оп. И поехали, бля. Отъебаны, дурачки, блядь. Просто воротанчика, блядь. Халява. Ускори игру. Ааа, бля! Сука, палец прижал, ебаная хуйня, почему я сам тебя уничтожаю, нахуй? А, блядь. Блядь, стулом, ручкой, нахуй, об, об стол ебучий прижал, блядь, ебаные столы, блядь. А. Бля, ебаная боль душевная. Сука. Ускори, игру справа, да, сейчас сделаю? О, баблишка, ух, нихуя. Бля, палец болит пизда, как сильно. Бля, баная долбоеб нахуй. Я ж себя реально так уничтожу, блядь. Вообще себя не берегу, блядь. Так, пробуем. Ну это что-то с, с донатами связано, я так понял. Э Эрн. А, Эрн то вроде заработает. Это что за хуйня? Ебать, здесь можно апгрейдить? Ну, это кстати сильно. Блять, а ч они не дали даже в меню выйти, блядь? Так, как ускорить, искали можно? Вот так вот? А, все, понял. Ебать, ну давайте проверим нахуй, насколько я сильно играю. Насколько жестко мой мозг работает. Ибо, кстати, это реально так, ну, так сложнее, типа логично, что будет. Э-э-э! мудак ебаный, солнце отпусти нахуй. Крыса ебаная, блядь. Куда ты тянешься, блядь? Слышишь, блядь? Хую присланись, блядь. В этой части солнышки реально быстрее выходят, прям гораздо. А, еще за солнышки по 50 дают. Или и так по 50 давало. По-моему, по 25 давало. Блядь, сука, еблан, блядь, сраный. Ну, ба народ, блядь. Ну, блядь, иди нахуй. БЛЯДЬ! Все бабки проебут так, блядь. Оп. Капустники, ебите, бля, в рот его. Оп, солнце ты хуй, бля, слышишь, руки убери, бля. А куда картошка делать? Почему он так картошку быстро срубил? Ой, картошку, капусту. НЕЕТ! Отдай ему дать! он вы вытворяет себе, бля, позволяет? Суки, поехали, бля. Что там, блять? А это что за пиздун ледяной? Крапинка, спасибо большое за подписку. А чё у меня у меня? Он у... мне что это голос Вади. в клэш, пацаны, во второй части стрима, пока в это хуярим. пока в это, давайте чуть-чуть похуячим, посмотрим, блядь, что это из себя представляет, блядь. Или вы хотите клэш? Ну, ну сделайте голосовалку, реально, если хотите клаш, я врублю сейчас слышь Если реально хотите. Сделайте голосовалку. Так, видит застор. Ну, блядь, вот я вот, допустим, как бы для меня как-будто электроники игру чуть похуже сделали. То есть объективно. Они как-то чуть-чуть ну, усложнили, что ли, всякой хуйней, какие тут ненужные вот эти механики ебаные, бля. гандонные, бля. То есть, ну вот так хуй знает. Ты же хотел Ангри Birds? Бля, да я все хочу, у меня стримов так не ну, хватит. Надо потихонечку-потихонечку с каждым днем что-то пробовать. Survive M массив, атак. Мне еще не нравится, вот тут ебаное, вот музыкальное сопровождение в этой части. Ну музыка эта уебищная. А что это такое, кстати, ледя... ледяной хуй? Ну-ка. Okay. Звук прикольный. О. Интересно. Спасибо сапку. Гутань, спасибо большое, братан. Бля, ведро ебаная. Сразу можно три штуки сюда вставить. Что ведро пиздец мощное? Так, бля, нихуя мощная, ну типа челы. Блядь. Найс. Nice. Ебать, вот эти усиления на капусту, ёбанто какое-то. Так. Ну ладно, я сейчас на самом деле потихонечку, потихонечку втягиваюсь уже во всю эту движуху. Уже какое-то понимание появляется, как в это играть. Бля, у меня центр вообще пустой без, без всего-либо. Без всего Оп, капуста ебаная. Листочек со спермой. Так. Ледяную штучку на центр укрепить. Так, вот эта хуйня с дредами. Кстати, у меня на днях будет стрим, пацаны, с дредом и с эквейлем. Я не знаю, знаете таких людей или нет. Ну, мне кажется, знаете. Поехали. Блять, усиление капусты это какой-то ебанутый имбаланс просто вообще. Так, ебать. Так, так. Капустку бахаем, блядь. Объясните мне, почему.. Почему, если все пишут Clash Royale... Все равно, блядь, ебет растения, нахуй! Давайте тогда просто поделим стрим по времени, блядь. И, и в то, и в то поебашим, блядь, чтобы никому не было обидно. Ебать, что это за здоровый пармезан, нахуй. Ты чё, ебанулся, бля? Тебя потушить сразу, ебать, или как, нахуй? Просто запускай вот такую хуйню. Просто пенисом отковырял, бля, нахуй. Не, старичок, ты можешь, блядь, даже не пробовать. Ты не пройдешь тут вот у меня кекс, нахуй, просто в земле, бля, врыт. На, нахуй, до свидания, бля. Если тебя просто из мудеи высыпалось, бля, золото, ёпта. Ха. Балдёш, балдёш. Биточку покажи, братик, бля, я тебе вначале вот эту хуйню покажу, прививка от столбняка, нахуй. Вот, а потом, естественно, вот такую вот штучку я тебе, так сказать, дам посмотреть, если есть желание, блядь. Ну, если есть, конечно, хай, привет. Это прививка от стаяка, братан, ебанутая просто, вообще, нахуй. Так, что это за хуйня? Uh, play more ancient Египет levels to unlock more plants. Ебать. Что Итак. Let's go! Bro. Так включаем ускорение, естественно, потому что я уже играю ну, совершенно на совершенно другом уровне, блядь. Я уже можно сказать, как пел э, Агли Стефан, бля, снова обогнах, снова обогнах. Так. На нахуй. Чекушка развалилась, уютная, так сказать. Эту хуйню ставим, эту ставим. Вау, вау! Блядь не проебался. Бля, у елки пролетели. Бля, ну, кстати, реально. Ну, вот эта тема, она прям бешеная. Когда вот на капустку вот так нажимаешь, и просто вот это разлетается, оно всем пиздюлей вешивает очень хорошо. ну какой-нибудь сюда тыкнем. Кекс ебать. Сюда вот это. Сюда, вот эту хуйню бахнем О, два листочка с говном сразу Сухих листа Это вот сюда Это вот сюда вот, У меня есть три бумеранга просто Сейчас финальная во во волна будет Давайте просто выберем, пацаны, я уже понял. Давайте выберем какой-то определенный уровень, до которого я дойду, и мы перейдем в клаш рояль хуярить, если вы так его реально хотите. Если прям такое бешеное желание, блядь, присутствует. Так, это что за пенисы ебать? Вы кто такие, нахуй? слышишь же, блядь. С тележкой свои ебаный верблюжий, блядь. Бля, сейчас бы похавать, честно, за еду бы сейчас пенис бы отсосал. Корабулькин, не хочешь привести мне? Заодно сразу тебе, так сказать, оформлю влажного, блядь. Так, ну пока легко. Первый уровень не всегда легко, так сказать, в с зомби. Так, поехали. Седьмой день. It's...